Привет! В конце зимы у нас появились новые аксессуары для макияжа. Вы уже наверняка их видели в нашем инстаграм. Давайте сейчас остановимся подробнее на кистях для макияжа от Similac. Корнями Similac уходит в nail а именно в маникюр и искусство дизайна ногтей. Но красивый узор нельзя создать без качественных инструментов. Эти знания мы использовали, создавая для вас кисти для макияжа. У данных аксессуаров очень мягкий, бархатистый и нежный белый синтетический ворс. Мы набрали именно синтетическую щетину, так как именно этот тип ворса, благодаря своей структуре, намного легче содержать в чистоте. Также такой ворс дольше сохраняет свою первоначальную форму. Он отлично подходит для тех, у кого чувствительная кожа, и для людей, страдающих аллергией. Кроме того, у наших кистей есть специальные ручки. Они имеют различную длину, толщину, в зависимости от предназначения той или иной кисти. Сейчас я покажу вам их все. Кисть под номером 471. Это большая кисть для лица. Имеет самый длинный и невероятно эластичный ворс. Ее кончик немного заострен. Она идеально подойдет для нанесения пудры на всю поверхность лица. Благодаря такому окончанию кисти с ее помощью также можно подчеркнуть контур лица, например, при помощи бронзера. Кисть под номером 472 – это средняя кисть для макияжа лица. Она имеет более плоский и короткий ворс. Кроме этого, у нее более мягкая щетина. Идеально подойдет для нанесения румян на скулы, либо создания контуринга бронзером. В связи с необходимостью создавать макияж точечно, с помощью этой кисти можно отлично нанести рассыпчатую, либо компактную пудру под глаза, а также на самые небольшие участки лица. Кисть под номером 473 – это самая маленькая кисть для макияжа. Имеет длинный ворс, она немного заострена в конце. Ворс очень нежный, благодаря чему ей можно идеально наносить продукты. Прежде всего, ей удобно наносить хайлайтер на верхнюю часть скул. Также она подойдет для аккуратного нанесения румян и создания контуров при помощи бронзера. Кисть под номером 473 меньше, чем номер 472. У нее чуть более нежный и эластичный ворс. Кисть под номером 474 – это кисть для корректора. У нее чуть более жесткий плоский ворс с аккуратным закруглением. Идеально подойдет для нанесения корректора под глаза, но также подойдет для нанесения наших кремовых теней на всю поверхность века. Кисть под номером 475 – это большая кисть для макияжа глаз. Она имеет немного закругленную плоскую форму, благодаря чему отлично подходит для нанесения теней на всю поверхность движимого века а ее плоским окончанием можно слегка растушевать тени. Номер 476 – это средняя кисть для макияжа глаз, слегка продолговатая, с круглым сечением. Очень мягкий и эластичный ворс позволяет наносить тени на внешний уголок века. Также подойдет для растушевки и смешивания между собой разных оттенков. Кисть номер 476 длиннее, чем номер 475, и в отличие от нее имеет круглое сечение. Кисть под номером 477 – это маленькая кисть для макияжа глаз, имеет круглое сечение. Также является очень короткой и более жесткой. Идеально подойдет для рисования на нижнем веке, но также позволит подчеркнуть линию ресниц или поможет нанести высветляющие тени в уголок глаза. Кисть номер 477 – это уменьшенный вариант кисточки под номером 476. Номер 478 – это маленькая кисть для макияжа глаз. Она очень точная, полностью плоская и довольно короткая. Отлично подойдет для нанесения насыщенных теней на века, а также для выделения внешнего и внутреннего уголков глаза. Кисть под номером 479 – скошенная кисть для создания тонких линий. Она полностью плоская, эластичная, но более жесткая, с очень тонким сечением. Идеально подойдет для рисования стрелок. А также вы можете использовать ее для создания макияжа бровей и даже для прорисовки контура губ. 9 кистей для макияжа от Similac – это полноценная коллекция инструментов для макияжа лица. Но и на этом наше предложение не ограничивается. В комментариях напишите, каких еще кистей или других инструментов вам не хватает в нашем ассортименте. И помните, что то, каким способом вы используете кисти Similac, зависит только от вашего воображения. А сейчас у нас для вас конкурс. В комментариях напишите самые креативные методы использования наших кисточек. Авторы пяти самых интересных ответов получат красивую пушистую кисть под номером 471. Если вы так же, как и я, влюбились в коллекцию наших кистей, обязательно поставьте лайк. В нашем шоуруме вы можете протестировать все кисти Семилак. На сегодня у меня все. Благодарю вас за просмотр сегодняшней серии. До встречи в следующих видео.